В этом видео мы поговорим кому подойдет процедура банкротства и как с помощью этой процедуры можно списать полностью все свои долги всем привет вы на канале компании должник прав и с вами он гулян александр перед тем как мы начнем не забудьте подписаться на наш канал поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски давайте разбираться Итак, про процедуру банкротства знают уже очень многие потому что закон о банкротстве физических лиц появился еще в 2015 году и сейчас спустя 5 лет уже даже больше уже больше 200 тысяч человек воспользовались данной процедурой и полностью списали свои долги Поэтому, если еще года три назад все очень сильно удивлялись, как так можно списать свои долги, то сейчас это, в принципе, уже стало общеизвестным фактом. И многие хотят более подробно разобраться с этим вопросом. Кому подходит процедура банкротства, кому она не подходит и как можно воспользоваться данной возможностью. Лучше всего процедура банкротства подходит тем, у кого нет залоговых кредитов. То есть это обычные кредиты, это может быть микрозаймы, кредитные карты потребительские кредиты в общем кредиты по которым нет залога почему так Потому что если начинать процедуру банкротства с залоговыми кредитами, например, такими как ипотека или автокредит, то залоговое имущество попадает под реализацию. И да, то есть долг можно точно так же списать, но при этом имущество банк или другой кредитор заберет себе. Да ладно! Причем нельзя разделить кредиты. То есть очень часто люди спрашивают, а можно я продолжу платить ипотеку, а остальные долги спешу по процедуре банкротства. Нет, так сделать нельзя, потому что в процедуре банкротства в обязательном порядке учитываются все долги, которые есть у заемщика. Причем берутся не только долги по кредитам, но и такие долги, как коммунальные платежи, штрафы бдд долги перед частными лицами и долги по налогам. Также у многих есть вопрос, с какой суммой долга можно проводить процедуру банкротства. Есть ли какие-то минимальные суммы и максимальные. В законе таких ограничений нет вообще. То есть в законе написано, что если человек не может исполнять свои обязательства, перед кредиторами то он может признать себя банкротом многие слышали про отметку в 500 тысяч рублей что если долг меньше 500 тысяч то процедуру банкротства проводить нельзя но это не так это некомпетентные слухи до да, от людей которые не совсем разбираются в этой процедуре потому что если у вас долг меньше 500 тысяч рублей то кредитор не имеет права подать на вас заявление на банкротство то есть подать заявление на банкротство может как сам должник так и кредитор но кредитору должен быть это интересно например если как раз таки через процедуру банкротства с вас можно взыскать какое-то имущество вот но сам должник может подавать заявление от любой суммы единственное что есть вопрос актуальность что да если сумма долга меньше 300 тысяч то в принципе становится не очень актуально у нас в практике самые меньшие долги были которые мы списывали это 250 270 тысяч это еще в принципе нормально актуально и с такими долгами можно обращаться почему не очень актуально Потому что процедура банкротства точно так же стоит денег, бесплатно ее провести не получится. И соответственно нужно просто понимать соразмерность суммы долга и стоимость самой процедуры. Если долг около 300 тысяч, то уже смело можно задуматься о данном варианте. Что касается верхней планки долга, то его не существует и никаких ограничений здесь нет. Это может быть 10, 20, 30 миллионов, там 100 миллионов и больше. То есть на самом деле списывают люди очень приличные суммы и здесь нет никаких ограничений.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 Кому процедура будет актуальной, а кому не очень. В процедуре банкротства 100% не реализуется единственное жилье, если оно не находится в залоге у банка. То есть, если эта квартира находится в ипотеке, то не важно, если даже она единственная, в любом случае она попадает под реализацию. Но если квартира не в залоге, то есть это ваше, это ваше единственное жилье, то данному жилью ничего не угрожает. Неважно, это квартира, дом, какого размера это квартира, трехкомнатная, четырехкомнатная или больше еще, в любом случае это жилье останется у вас. Вот если же есть вторая квартира, то есть, да, то вторая квартира, она уже попадает под реализацию. И также под реализацию попадает все движимое, недвижимое имущество, то есть машина, дача, гараж земельный участок, если какой-то есть, если на нем опять же не стоит ваш единственный дом. Также важно понимать, что в процедуре банкротства будут учитываться еще и сделки с имуществом за последние три года. То есть нельзя просто перед процедурой банкротства взять и продать какое-то имущество, например, машину просто продать, не заплатить никакие деньги по кредитам вот, и просто начать процедуру, то эта сделка в процедуре может быть аннулирована, возвращена и, соответственно, имущество опять пойдет на торги. На самом деле что касается имущества то здесь всегда очень много нюансов и всегда есть вариант даже при наличии имущества как можно более выгодно провести процедуру банкротства но с этим уже нужно детально разбираться и чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом у нас есть бесплатная консультация на которой вы можете задать все интересующие вас вопросы причем не только по процедуре банкротства но и в принципе все что связано с банками с коллекторами с микрофинансовыми организациями наши юристы на ваши вопросы ответят и подскажут какой вариант Решение подходит именно для вашей ситуации. Поэтому переходите по ссылке в описании. Оставляйте заявку и наши юристы с вами свяжутся. Также в процедуре банкротства учитывается и имущество супругов. То есть если имущество приобреталось в браке, то 50 процентов имущества всегда принадлежит другому супругу. Поэтому если один из супругов банкротится, то 50 процентов имущества другого супруга оно также будет учитываться в процедуре банкротства, и об этом тоже не нужно забывать. Но, чтобы у вас сейчас не сложилось мнение, что все это очень сложно и у меня все заберут, то нет. Нужно просто хорошо разбираться во всех нюансах и всегда можно найти вариант, как все провести с наименьшими потерями. Как раз поэтому очень важно, если вы собираетесь проводить процедуру банкротства, обратиться к людям, у которых есть опыт в этом вопросе и, как, например, у нашей компании уже проведено более тысячи процедур банкротства. И мы заранее можем сказать, как будут развиваться события и где есть какие-то риски, где рисков нет, и как можно обойти эти риски, если они есть. Поэтому, если вы решили кому-то обратиться за юридической помощью, то в первую очередь уточните, какой опыт у того или иного специалиста. Давайте разберемся теперь, как влияет официальный доход на процедуру банкротства. Во-первых, можно банкротиться, если есть официальный доход, если официального дохода нету. Здесь есть нюанс. Чтобы в процедуре банкротства списали долги, важно, чтобы официального дохода за вычетом прожиточного минимума на самого должника и на его иждивенцев было недостаточно, чтобы полностью выплатить долг за 3 года. То есть, давайте приведу пример. Если, например, у вас доход 20 тысяч рублей, нету иждивенцев, и просто возьмем прожиточный минимум 10 тысяч рублей. Вот из 20 вычитаем 10, прожиточный минимум остается 10 тысяч рублей ваш доход. И умножаем эту цифру на 36 месяцев на 3 года, получается 360 тысяч. Вот если долг у вас больше 360 тысяч, то этот официальный доход не будет помеха. А если долг меньше, то, соответственно, нужно либо что-то сделать с этим официальным доходом, чтобы его не стало, вот, либо долг могут не списать, а назначить реструктуризацию. Сделать просто график выплаты на 3 года. Опять же, с этим вопросом нужно детально разбираться, когда вы решите проводить процедуру банкротства. Ну и давайте разберемся с последствиями. Какие реальные последствия есть у данной процедуры? Реальное последствие это то, что в в течение трех лет вы не сможете быть учредителем в организации, то есть не сможете открыть, например, свою ООО или не можете быть генеральным директором, главным бухгалтером и коммерческим директором в организации. Только эти три должности. Любые остальные должности вы спокойно можете занимать. Быть просто руководителем какого-то отдела, просто бухгалтером, э, ну, либо любым другим сотрудником. Кстати, да, еще очень часто вопрос, как это в дальнейшем влияет на работу. Вот есть только три должности, которые я перечислил, которые нельзя занимать в банкроту в течение трех лет после проведения процедуры. На другие должности процедура банкротства никак не влияет. Что касается индивидуального предпринимательства, то ИП вы можете открыть. То есть изначально, когда только начиналась практика по процедуре банкротства, с этим тоже была проблема. Но сейчас, как показывает уже опыт, люди после процедуры банкротства спокойно идут, открывают ИП и с этим не возникает никаких проблем. Также можно быть и самозанятым. И важно отметить, что в интернете можно найти еще много различных последствий что долги в итоге не списываются, что долг просто замораживается, что его потом придется платить родственникам, детям и прочее, что заберут все до последней там нитки, да и все и мебель, и бытовую технику и квартиру заберут. и, в общем, много других разных, выдуманных последствий, которых на самом деле не существует. Какое еще реальное последствие? Это то, что в будущем будет сложно взять кредиты, по крайней мере, какое-то время. Но опять же, из нашей практики, из общения с нашими клиентами, которые прошли процедуру банкротства, у кого-то получилось также взять кредиты, то есть кредитные карты, какие-то потребительские кредиты. Здесь нет никакого регламента, это все делается на усмотрение банков. То есть, то уже банки решают давать потом кредиты, либо не давать потом кредиты, потому что, в законе, опять же, никаких ограничений нет. Нет такого, что банкрот не имеет права заново брать какие-то кредиты. И также еще важно отметить, что после процедуры банкротства вы спокойно можете устраиваться на любую официальную работу, то есть получать любой официальный доход, оформлять на себя любое имущество, выезжать за границу. И то есть, ну, в принципе, нет никаких последствий, которые как-то ограничивали бы вашу жизнь. Мы разобрали наиболее частые моменты, но на самом деле в процедуре банкротства еще очень много нюансов. Поэтому, если у вас остались какие-то вопросы, то, во-первых, обязательно напишите их в комментариях, если вдруг на какой-то из вопросов я не дал ответ. А также не забывайте, что если вам нужна подробная и детальная консультация по процедуре банкротства или в принципе, что делать с вашими долгами, то вы всегда можете обратиться к нам за бесплатной консультацией. Ссылка в описании к этому видео. А также обязательно посмотрите видео отзывы от наших клиентов, которые уже прошли процедуру банкротства и рассказывают, как у них проходила данная процедура.